Вот эта космонавтка сиреневая. Ух, как дерзко выпрыгивает, прыгаете, да, Это османочка молодая. Тоже дерзачка. Давай, давай, давай, давай, садитесь. Посадочку мне залипите. Ну... Тасман Зари что делает? А да, винтом А бусы потерла Ух, как хорошо начала уже с ножками Вот, молодцы За счастье вас покормить Час от души Вот Ух, пусай какая. А, ух, какая непруда. Отлично. Порадовали старика. Отлично. О, космонавтка. Молодец, с ножками бусы, отлично. Всё, садимся, садимся уже. Уже страшно. Не привлекайте внимания. Чуть надо укоротить. Ох, сильно. Посадка затяжная получается.